Уважаемые коллеги, я прежде всего хочу вас поблагодарить за, за анализ, который был сделан в ходе ваших выступлений и, разумеется, за добрые слова, за серьезные предложения по трудоустройству. Мы все с вами помним, что было со страной 7-8 лет назад. Многие уже сомневались. Хватит ли у нас сил, чтобы справиться и с терроризмом, и с сепаратизмом? Сможем ли мы вообще сохранить страну? Далеко не все проблемы здесь еще решены. Еще много опасностей и угроз подстерегают Россию. Но решающий перелом, конечно, наступил. Конституционный порядок восстановлен, территориальная целостность... Страны восстановлена и гарантирована. С террором мы будем продолжать бескомпромиссную борьбу, вплоть до полного искоренения этого зла. Далее оказалось, что никогда уже не избавятся нам от могущественной олигархии, власть которой основывалась на коррупции, насилии и информационном шантаже. Нам многое удалось сделать, чтобы очистить высшие эшелоны государственной власти от нелегитимного влияния. Но еще многое предстоит сделать, как мы уже сегодня говорили, для борьбы с коррупцией. Наша экономика, а значит и практически вся социальная сфера, зависели от внешней задолженности, зависели от внешних заимствований. И в силу этого мы не были самостоятельными позволяли вмешиваться в наши внутренние дела во всяком случае смотрели на это сквозь пальцы, а иногда делали даже вид, что нам это нравится. Не могли отстаивать эффективно наши интересы в международных делах. У нас и в этих сферах еще очень много проблем. Как мы уже говорили, велик разрыв в доходах между бедными и богатыми гражданами страны. Нужно думать о более справедливом обеспечении людей в старости и в случае утраты трудоспособности. Многое предстоит сделать в области здравоохранения, образования, науки по укреплению обороноспособности страны по развитию села. Но ситуация и в этих сферах все-таки меняется к лучшему. И главное здесь, не в каких-то позитивных тенденциях, главное совсем в другом. В том, что Выбранный нами с вами курс обеспечивает высокие темпы развития экономики, инвестиций, доходов граждан страны, а значит, обеспечивает и создает условия для безусловного решения всех стоящих перед нами задач в первую очередь социальных, при соблюдении прав свобод граждан в условиях развития демократии и свободы. Теперь по поводу тех идей и предложений, которые здесь прозвучали. Спасибо еще раз за эти предложения. Я действительно, хотя и был одним из инициаторов создания «Единой России», но, как и подавляющее большинство граждан страны, являюсь беспартийным. И этот статус я бы менять не хотел. Это первое. Но не все. Изменение Конституции под конкретного человека, даже если этому человеку я, безусловно, доверяю, я считаю некорректным. Возглавить правительство – это вполне реалистичное предложение. Но об этом пока еще рано думать, потому что для этого нужно как минимум два условия. Первое. Единая Россия должна победить на выборах в Государственную Думу 2 декабря текущего года. И второе. Президентом страны должен быть избран порядочный, дееспособный, эффективный, современный человек с которым можно было бы работать в паре. Но вот, но, вот о чем, но вот о чем нужно и можно говорить уже сегодня, так это о том, что ваша партия может и должна стать тем инструментом социальной стабильности, обеспечения дееспособности будущего парламента, всей власти, быть инициатором развития, Опора исполнительных органов власти по выполнению всех намеченных планов, так вот об этом говорить, конечно, можно и нужно. И поэтому я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список Единой России.